Приветствую всех, кто к нам присоединился. У нас сегодня пресс-конференция, посвященная пропаганде в Беларуси. Напоминаю, что все наши пресс-конференции проходят с синхронным переводом на английский язык. Поэтому, если вам удобнее слушать наших спикеров по-английски, вы можете нажать такой глобус у себя в Zoom и выбрать там английскую дорожку. И наши спикеры сегодня — это Ольга Харламова, политолог, аналитик проекта Media IQ». Ольга, здравствуйте. Добрый день. Павлюк Быковский, медиа медиаэксперт, аналитик проекта Media IQ». Здравствуйте, Павлюк. Приветствую вас. Максим Стефанович, аналитик ежедневного мониторинга Гоств в рамках проекта «Сенс Analytics в партнерстве с «Пресс-клад Беларусь» и «Сатио». Здравствуйте, Максим. Добрый день. Да, напоминаю всем нашим журналистам, что свои вопросы вы можете писать в чат, а также вы можете в чате попросить слово, и если вы хотите кому-то из спикеров задать ваш вопрос лично, то мы с удовольствием вас включим, и вы сможете голосом спросить то, что вы хотите спросить. Вот. Ну и я... У нас были заявлены определенные вопросы в анонсе, вот. как изменилась риторика государственных СМИ после выборов, кто главные враги белорусов в пропаганде, что изменилось с приходом на ТВ российского десанта и как кремлевская пропаганда отрабатывает белорусскую повестку. Ну, и я бы попросил наших сегодняшних спикеров такое, начать с такого как бы вступительного слова. Вот. Давайте, Ольга, начнем с вас. Давайте начнем с меня. Да, буквально пару слов вот по тем вопросам, которые вы обозначили. Ну, во-первых, с появлением российского десанта. В Беларуси, на Беларусь через госсми, гос-телевидение стали транслироваться, в принципе, то российские нарративы. Вокруг враги. Прежде всего это Украина, это Польша, это Литва, это Соединенные Штаты, к которым у России, у российских СМИ, государственных СМИ особое отношение. Тут же стала транслироваться, транслироваться тезис, что белорусские события равно украинский Майдан. Один из... Основных нарративов — невероятное желание Польши отхватить кусочек белорусской территории. И протестная активность, вообще деятельность оппозиции, она максимально способствует тому, чтобы Беларусь потеряла свою часть своей территории, а то и территорию целиком вместе с независимостью. Протестная активность влечет за собой революцию, Майдан и, следовательно, социальные, экономические проблемы. Соединенные Штаты тоже не спят. Вначале был заброшен тезис, который потом не получил большого развития, это религиозные конфликты, религиозные непонимания, и изначально даже планировалось забросить и такие межнациональные такие трения, в итоге два последних тезиса, они не получили развитие, не прошли, Ну вот все, о чем я говорила ранее, и враги, и Майдан, и проблемы, которые провоцируются деятельностью оппозиции и протестующих, это то, что получила и получает до сих пор развитие. Ну и особое отношение к белорусским символам, к историческим, национальным символам, которые тоже... Возникла вместе с российским десантом, ну и сейчас мы видим, что продолжает и развиваться, и обостряться, и идет к тому, что определенные белорусские национальные символы могут быть там вплоть до принятия решения о их запрете, как о символике, которая является частью нацистской, там, и другой не менее неприятный. Понятно. Спасибо. Павлюк, что можете добавить, или может быть что-то еще? Ну, смотрите, то, что касается десанта российских пропагандистов, то, на мой взгляд, мы можем преувеличивать некоторое его значение как самих по себе людей, которые стали актерами и стали работать в Беларуси, потому что их было и немного, и они были непродолжительное время, но в целом действительно произошло изменение белорусской пропагандистской машины, она синхронизировалась с российской во многом и то, о чем говорила Ольга, эти тенденции действительно присутствуют. Но нужно отметить, что для того, что транслируют по белорусским телеканалам, по белорусским медиа, и то, что транслирует по российским медиа, оно направлено на разные аудитории, и оно несколько по-разному фокусируется. И в данном случае мы можем увидеть, что та большая любовь к Александру Лукашенко, которую транслировали кремлевские пропагандисты в августе, в сентябре поубавилась, а сейчас она уже может отмечаться с некоторым холодом, потому что э, вдруг неожиданно Москва стала обращать внимание, что не во все может доверять Александру Лукашенко, и, э, возможно, э, он вводит ее за нос. Эти вещи не транслируются в основном на белорусскую аудиторию, для белорусской аудитории как бы ничего не изменилось, но э, все-таки э, та любовь и обожание, которые были в августе, они пропали. Важный момент э, то, что э, и российские медиа, и вслед за ними некоторые белорусские смотрят на происходящий политический кризис в Беларуси через призму опыта или стереотипов украинского Майдана. И даже есть э, использование терминологии и просто Майдан, и Беломайдан, и тому подобные вещи. Очень часто есть сравнение действий Александра Лукашенко и действий Виктора Януковича. И вот недавно я закончил мониторинг за сентябрь, в котором один из выводов — российские эксперты перестали бояться, что Лукашенко сбежит в Россию, как сбежал Янукович. И появились новые тезисы, которые касаются, насколько обоснована была выдача кредита, надо ли прямо сейчас углублять союзную интеграцию, но это направлено на российскую аудиторию, это российский дискурс Для Беларуси скорее звучит то, что Россия и россияне поддерживают Александра Лукашенко, это идет по федеральным медиа, которые контролируются Кремлем, так или иначе. А либеральные медиа Ситуацию подают несколько иначе, и некоторые белорусские медиа заимствуют наратив оттуда, и мы можем увидеть, что интервью, ну, например, РБК или Дождю, в котором прозвучит вопрос об отношении с Россией, он ориентирован на российскую аудиторию, но вместе с тем а белорусские оппозиционеры выскажутся об отношениях с Россией, и для белорусской аудитории это будет уже звучать как-то иначе, немножко э, монтируется в белорусский контекст. И э, достаточно важно то, что э, перспектива, в которой видят развитие отношений Беларуси и России, несколько отличается и на российских каналах, и на белорусских каналах. В Беларуси сейчас, э, э, скорее, речь идет о статусе КВО. А в российских каналах идет рассуждение, нужно ли углубление интеграции, нужно ли создание каких-то дневных паз э, российских на территории Беларуси. И э, некоторые эксперты высказываются, что это нужно отложить до момента, пока не будет урегулирован кризис, а другие, наоборот, говорят, что Сейчас как раз благоприятная ситуация для того, чтобы надавить на Минск, для того, чтобы эти вопросы продвинуть. Но все это вместе отчасти присутствует и для белорусской аудитории, потому что федеральные российские телеканалы, новостные ток-шоу, не сами по себе новости, в которых этого почти нет, а новостные ток-шоу Соловьева и так, Киселева показывают, и в принципе этот дискурс может быть заимствован и для Беларуси. Спасибо, Павлюк. Максим, насчет, насчет государственных ТВ-каналов белорусских, возможно, вы что-то можете сказать? Ну, да, поскольку я веду мониторинг еще с июля, и, в общем-то, я как раз нередко сравниваю то, что было до выборов и то, что стало после выборов, то для начала я бы заметил, что, в принципе, конечно, базовая э, формирующая мировоззрение структура, телевещение она осталась прежней. То есть оппонирование пространства стабильности, пространству хаоса, пространству разрушения, которое влечет за собой любые политические выступления или политические перемены и стабильности и созидания. Это было и до выборов, в рамках, в частности, поездок Лукашенко по регионам, освещения созидательной деятельности государства. Это остается и сейчас. Другой вопрос, что произошли ряд, скажем так, серьезных изменений в ходе информационной войны, которую ведет государственное ТВ, если до 9 августа информационные атаки были точечными, они не носили направленно антизападного характера, они могли быть обращены периодически и к России, когда это было необходимо, и в большей мере все-таки фокусировались на внутренних оппонентах власти, ну я имею в виду там, Виктор Бабарик, Валерий Цыпкалов различные вот, долгие сюжеты, разоблачающие э, их деятельность, то потом началась жесткая информационная кампания, которая носила откровенно антизападный, антипротестный, можно сказать, антимайданный характер, и начали выдвигаться различные объяснительные модели, которые должны были показать, аудитории государственных каналов, собственно, причины происходящего. Хотя мы часто смотрим на поток государственного ТВ как нечто единое, на самом деле они регулярно предлагают новые объяснительные модели, которые похожи, конечно, но все-таки развивают тему. Ну, например, одно время была тема семи стадий Белого Майдана. В течение недели она транслировалась довольно долго, потом ее, например, через какое-то время заменяет тема борьбы с фашизмом. Борьбы там с бело-красно-белой символикой и э, Беломайдан куда-то пропадает на какое-то время, по крайней мере, он не, уже не оказывается в центре внимания. Затем например, речь может идти об иностранной агрессии, вот когда Александр Лукашенко передавал документы какие-то донесения, свидетельствующие об участии Польши или других стран. И здесь уже опять же нет семи стадий, здесь уже некая новая модель. То есть постоянно появляются новые объяснительные модели, которые в целом встраиваются, тем не менее, в одну схему, в которой я бы выделил на данном этапе четыре уровня. Это геополитический уровень, международный уровень, в котором, собственно, идет речь постоянно о том, что протесты в Беларуси инспирированы извне, что это некие единые сценарии дестабилизации, что это работа на подрыв политической системы Беларуси и элемент единой цепи событий. Соответственно, полностью снимается тогда внутреннее наполнение этих процессов. Нет нужды говорить о внутреннем наполнении, если есть столь глобальные эм, причины происходящего. Естественно, геополитический уровень также Воспроизводит типичные постсоветские конспирологические представления о страшном за Западе. Недавно, например, НАТО сравнивалось в главном эфире со всадниками апокалипсиса. То есть подобное сравнение позволяет э, представить Беларусь как некий форпост, сражающийся с иностранной агрессией. Ну и, соответственно, лишить протестов внутреннего содержания. Второй уровень — это историко-символический, он в последнее время действительно резко усилился, то есть это попытка обсудить не образ будущего, а образ прошлого, переместить дискуссию в более благоприятную для власти территорию, либо 40-е годы, либо 90-е годы. 90-е годы — собственно образ хаоса, образ упадка постсоветского периода, 40-е годы — борьба с фашизмом, борьба с коллаборационизмом. На этих территориях власть ощущает себя уверенной, поэтому активно использует данные. Данную риторику. Ну, собственно, следующий уровень это атака на структуры, на лидеров оппозиции, на координационный совет, телеграм-каналы, заявление о том, что они манипулируют протестующими, ну и различные персональные выпады в адрес, например, Тихановская, Латушка и так далее. И, наконец, маргинализация и стигматизация самих протестующих посредством постоянного воспроизводства э, сюжетов о том, что они связаны с преступлениями, с употреблением там, алкоголя, наркотиков и тому подобное. Таким образом формируется некая общая модель, она не очень устойчива, она довольно противоречива и изменчива в каком-то смысле, но ее вот это черно-белое ядро, то есть пространство хаоса, пространство стабильности, разного рода постоянные антитезы, и противопоставления они остаются и постоянно воспроизводятся в этом плане государственное тв стабильное оно лишь каждый раз использует иногда ситуативно иногда в целях развития какого-то сюжета новые формы донесения вот этих месяцев скажем так спасибо ну, напоминаю нашим участникам, участникам нашей пресс-конференции, что ваши вопросы вы можете писать в групповой чат Зума, там же вы можете попросить себе слово. Вот у нас есть один вопрос, я сейчас подожду его перевода на русский язык. Спасибо. Вопрос от ICELDS. Каковы эффективные способы борьбы с пропагандой, особенно если люди не говорят на других языках и, или не используют или ограничены в использовании социальных сетей? Как противостоять крупным медиаканалам? Ольга Павлюк, Максим. Ну, я бы, например, как раз исходил из того, о чем я говорил, то есть нужно выстраивать некую схему, нужно для начала понять, что хотят донести государственные, к примеру, каналы, и, исходя из этой схемы, идти по каждому ее элементу, ну, например, начиная от разных конспирологических, геополитических схем попытаться их развенчать в ходе беседы, аргументативной дискуссии, скажем, и вплоть до образа протестующих, если возможно, показать альтернативные какие-то кадры, альтернативные сведения, но я, я не считаю, что нужно сразу переходить, например, в трансляции альтернативных источников информации. Для начала нужно все-таки объяснить какие-то вещи, базовые вещи, и потом постепенно на примерах показывать людям, в чем, собственно, ошибки или в чем манипуляции со стороны телевидения, которые на них влияют. Я, может быть, к этому добавил бы э, такой момент. В принципе, на мой взгляд, вопрос достаточно абстрактен, поскольку проникновение интернета в Беларуси очень высокое. И э, если мы э, говорим о людях, которые не пользуются интернетом, то это люди чаще всего в возрасте, и у них другого канала коммуникаций, по которым к ним можно будет достучаться, может не оказаться, поскольку в последнее время возникли проблемы с распространением негосударственных изданий, которые могли бы быть авторитетными. Я говорю про «Комсомольство правды в Беларуси», «Народную волю», «Свободные новости плюс», это был возможный легальный канал, который люди из этой категории могли читать для сравнения. Но вместе с тем, если эти люди не выписывают подобного рода СМИ, не пользуются социальными сетями, не пользуются интернетом и только смотрят телевизор, то канал коммуникации с ней получается просто разговоры между людьми. И вот в этих разговорах как раз развенчание пропагандистских каких-то э, нарративов, каких-то конспирологических теорий довольно сложно, поскольку ну, нельзя будет сказать, что вот, э, вы можете узнать что-то дополнительно или э, подробно высказать свою позицию. Поэтому э, наверное это будет затруднено. Но с другой стороны, сам по себе возраст не является ограничительным, тут скорее является интерес, желание получить такого рода информацию, и люди, даже не имеющие доступа в интернет, задают вопросы и пытаются критически оценивать то, что им рассказывают, и это иногда работает. Поэтому вопрос в развитии критического мышления, в медиаграмотности, но это не то, что решается быстро, это не то, что решается на парикадах. Мы, в принципе, можем увидеть два набора мифов, которые будут сосуществовать. Один будет направлен против власти, другой будет направлен э, за сохранение статус-кво или за эту власть. Но при этом э, обсуждение или какое-то развенчание этих мифов просто будет технически невозможно для ну, некоторых категорий населения. Но с этим надо, наверное, будет как-то жить. Да, я... Тоже соглашусь с публиком, в каком плане. Получается, что если люди, ну прежде всего, да, это люди в возрасте, либо это люди в населенных пунктах, где с интернетом, со связью в принципе проблема, не интересуется, не пользуются интернетом, остаются два источника, два таких классических, традиционных источника донесения информации. Это печатные СМИ, с которыми у нас в последнее время есть определенные проблемы. Ну и э, я вижу возможность донесения, да, то есть надо создавать какие-то альтернативные, в принципе, не надо создавать, да, они есть, они отработаны за предыдущие десятилетия, альтернативные способы распространения печатных СМИ. И второй источник, вторая возможность донесения информации, даже не пользующиеся интернетом люди общаются со своими соседями, родственниками, знакомыми э, Через них можно пытаться каким-то образом доходить до тех, кто не пользуется интернетом. Да, долго, да не очень эффективно, но других источников, других возможностей донесения информации, в принципе, я не вижу. Спасибо. Так, следующий вопрос. Добрый день. Накольки эффективна антизаходняя риторика белорусских владов? На кого скераванная эта риторика? На белорусское гробатство или на российское керавництво? Юрий Лехторович, Белорусская служба Польской города ну, На кольки эффективна антезаходная риторика белорусских уладов и на кого она скераванная? Ну, калик сказать про эффективность этой риторики, ну, на самом речь, это пытание требует поделить на несколько питаний. Безумовно, гетьа риторика ефективна для повної частки населення, для повної частки аудиторії. Перш за все, ми мусимо зрозуміти, що сьогня громадства, сьогня білоруси поділилися навіть не за тих, хто за заіскурат, а за тих, хто отримлює інформацію з умовно кажучи прас BT. И на тех кто оттрымливая информацию про іншие крыницы іншшие сродки ну альбо на упрост дельничая у полных мероприемствах и полных активностях и для тех кто бачить поеи э, непосредственно не безум безусловно г риторика и не з является ну, не просто эффективной, и с риторикой не сутыкаются, и они не глядят БТ, и за гэтага яны уполнены, что БТ не глядят и остатние. Не глядят те, кто живут у невеликих населенных пунктах, и для кого это самое умолная БТ, это э, хиба один граница отрывание информации и безусловно эта риторика накирована не только на белорусов не только на тех кто находится на территории Беларуси. это риторика особливо транслюемая про российские сми у тымлику пророссийские недержавные сми и она накированая и на жихаров былых советских краинов перш за все украина, за все Молдова, ну и безусловно что это сама Россия. Mm -hmm. Дякую. Может быть, два Перелазка. слова? Нам для отказа на это питание варто опираться на социологию и те меняются геополитичные такие у белорусов И вот не так давно в Вородоманский представил доследование белорусской э, аналитической мастернини, э, и там была полная такая смена прихильности до России, она понизилась, крошечку повеличилась прихильность до интеграции с Европейским Союзом. Э, это Важно зазначить, что не только изделие меды, хотя меды это само тут э, процует шерок факторов и когда до э, этого политического кризиса э, мы могли сказать первоважно про то, что было, был чистый эксперимент, относенный э, до Беларуси, э, белорус, относенный Беларусь, до России и до Европейского Союза показывали э, нечто абстрактное, то зараз, коли мы бачим, что Кремль подтримал Александра Лукашенко подчас возле этих кризисных зъявов, то люди, які пришли у протест, у прошедню открыли для себе, что Кремль може подтримливать того, кто им не подобается, у них начались возникать пытания до того, какая позиция Кремля, с одного бока с другого боку, э, начали разважать э, в уголе, э, что значит э, э, сябродство Беларуси с другими краинами, как это может развиваться. И люди начинают делать открытие уже не, не такие абстрактные, как может быть ранее, а более конкретные, кто реально поддерживает, как это реализуется и, и, и так далее. Но все это довольно инерционно, и тому треба подсочить замены динамики, и когда верить в э, расследование Вардаматского, то э, спочатку все у Беларуси был рост пророссийских настроев, а потом он изменился на его э, падение. Поэтому, напевно, все ж таки э, сумма факторов поплывала таким чином. А, але все э, ж таки э, короткого промежку часу вельми мало, и однако досследование мало для того, как пробить вели, такие далекие основы на код меды эффектов и насколько эта пропаганда реально спрацевала на белорусскую аудиторию. Mm -hmm. Что касается российской аудитории, то там досследование довольно шмат. И в принципе можно зазначить, что изменилось в полной степени ставление до белорусов у России. И это ставление ну, стало, может быть, меньше приязным у неких моментов. Ну, я бы ещё добавил, я, я бы я додал то, что на мой взгляд там ты риторика для жанга имеет два таких главных направления и главных главных меты. Ну, во-первых, это усмочнить мотивацию своего элитараду, я имею на увазе вот ему ликую суперовсунников силовую структуру, потому что, когда вы измагаетесь за западные некой погрозой эти агрессии, ваша мотивация значительно увеличивается, чем когда вы просто сопростоите своим же гражданам. Треба показать, что вы взмагаетесь с людьми, которыми керует заход, которыми керует агрессивный для Беларуси держав. Поэтому, на мой взгляд, довольно удалая для державного телебачения тактика, и потом мы видим довольно радикальные, жесткие поводзины и, и утым безумовно, благодаря идеологическому выхованию. А идеологическое выхование это и держ в первую очередь. Во-вторых, это працан на электорат тихановского, электорат противников потому что он, Так само мои вельми розные подыходы, как уже означал Павлюк, и, когда, например, особенно до тех м -м, прихильников оппозиции, новых прихильников оппозиции, не показывают, что ни не, не Тихановская, никто не заявляется национально ориентованными политиками, а працует на Запад, на пэвную часть протестовусов, ну, теоретичных протестовусов, мабыц, они не долучаются до протестов, али они могли подтримать протесты. это можно працовать. Человек, например, кто-то не мая твердой позиции по этих пытаниях, и вот, когда он побачит, что оппозиция на заходным интересы, может быть, это поменьшить под трымку. Эта задача больше складанная, потому что те, кто сопротивляет в Лады, они не вельми добро ставятся для держанных на и не вельми активно его глядят. Но все равно, эта задача так само может реализовываться и у пэлны и полная колькость людей, может быть, завтра не подвыгрывать протестами, но это потому, что решить, что это не на Беларуси, а на некие иншие интересы. Дякую. Следующий вопрос. Екатерина Пьерсон, Свободный университет. Можно ли сказать, что БТ способствует возникновению гражданского конфликта в Беларуси? Наверное, отчасти это утверждение справедливо, поскольку есть передачи, на которых прямо используется язык вражды, прямо происходит дегуманизация политических оппонентов и содержатся призывы, которые можно рассматривать как призывы к насилию. Ну, в частности, это особенно заметно на телеканале СТВ. На ОНТ в меньшей степени, на беларусь один в меньшей степени. Но э, в целом, э, если представить себе, что э, человек будет полностью доверять тому набору сведений, которые он видит на этих каналах, э, и если э, это будет совпадать с его представлением о мироустройстве, то да, это может э, провоцировать э, общественный конфликт в значительной такой вот э, радикальной форме, э, поскольку э, уже утверждается как аксиома, что протестующие против власти Александра Лукашенко не являются мирными, что они проявляют насилие. Примеры этого насилия... Э, не называются, но дается понять, что об этом все знают. И с другой стороны, мы видим людей, которых допрашивают, которые извиняются за то, что они применили насилие. И это может быть убедительным для аудитории, которая разделяет взгляды, что Александр Лукашенко Законно является президентом Беларуси, и э, только -то, э, какое-то меньшинство это оспаривает. Ну, я бы отметил, что на первый взгляд можно, может показаться, что государственное ТВ, оно регулярно ведь призывает к национальному единству, к примирению, к диалогу, и с этой точки зрения... Ну, скажем, его защитники могут сказать, что наоборот, государственные люди не стремится к конфликту, а лишь реагируют на радикальность своих оппонентов. Но на практике, конечно, это не так, и более того, эти призывы также работают на усиление конфликта, поскольку, по сути, призывает противоположная сторона призывается к капитуляции. То есть вы должны отказаться от своей, от своей символики, вы должны отказаться от своих требований вы должны прекратить протесты, и тогда, возможно, мы допустим вас, скажем так, к тем или иным формам диалога, которые мы, собственно, предложим. Естественно, поскольку на, такой, э, на это вряд ли кто-то согласится, и люди продолжают в тех или иных формах протесты, а государственная ТВ продолжает стигматизацию протестующих, но вот эта пропасть между декларативными призывами к единству и примирению и всем остальным потоком контента, который, в общем-то, крайне агрессивен, недоброжелателен в отношении э, весьма значительной части общества, конечно, это углубляет этот конфликт, и поэтому, когда мы видим агрессивные какие-то высказывания со стороны сторонников власти или силовиков в отношении протестующих, они практически полностью повторяют риторику по государственных каналов. Они ее услышали, они ее так или иначе усвоили, может быть, не только из государственных каналов, а еще и властных телеграм-каналов и других каких-то источников, но в целом они воспроизводят эту конфликтную схему в реальности. Я бы еще добавила, что для углубления конфликта, точнее даже для обозначения конфликта, государственные СМИ с удовольствием используют экономические вопросы, экономические проблемы, сложности, которые они связывают с протестной активностью, и с появлением людей несогласных, активно несогласных с той ситуацией, с властью, это очень, ну, очень хорошо работает. Да, у вас есть проблемы, но эти проблемы вот их не было год назад. У вас год назад все было просто замечательно. Проблемы есть потому, что вот в последнее время появились люди, которые э, создают эти проблемы не столько себе, сколько вам. Себе они их не создают, да, они там уехали, они по каким-то причинам э, имеют возможность дистанцироваться от ситуации внутри, но для вас эта активность, эти действия вызывают, ну и таким образом мы видим да, углубление конфликта и своеобразное такое расслоение, даже, даже не расслоение, а конфронтацию между различными группами. Спасибо. Спасибо. Так, есть такой целый ряд вопросов от Галы Скляревской из Детектор Медиа. Это Украина. Первый вопрос. С чем, как по-вашему, связана очередная смена главного редактора комсомольской правды в Беларуси? То есть замена Коца на Трифилова? Павлюк Максим, Ольга, хотите ответить? Ну, смотрите, во-первых, это требование белорусского законодательства, поскольку закон о средствах массовой информации требует, чтобы главным редактором белорусского средства массовой информации был гражданин Беларуси. До этого два раза главным редактором назначались граждане России. Это достаточно значимый фактор, хотя, конечно, на него можно было закрывать глаза. Ну и, кроме прочего... Для развития медиа важно сохранение внутри э, взаимопонимания, и э, я не исключаю, что издатель э, и управляющая компания Комсомольской правды в Беларуси э, решили, что э, так, э, такое назначение будет компромиссным, и что если... Э, какие-то из предыдущих назначений воспринимали журналистами издания в штыки, то сейчас, возможно, это поможет снять болезненную ситуацию. Mm -hmm. yeah. Спасибо. Я соглашусь. Единственное, что допом... дополню, что, возможно, кроме компромисса, это еще и нюанс, каждый должен заниматься своим делом. И, скорее всего, главным редактором должен быть человек или может быть человек, у которого есть определенный опыт этой работы. Комсомольская правда ⁇ это прежде всего коммерческая СМИ. И для собственника, для издателя падение доходов, падение тиражей ⁇ это тоже один из таких маркеров, который дает возможность принимать, ну, скажем, более популярные решения в плане назначения руководства. Спасибо. А, а, есть ли внутреннее сопротивление в белорусских СМИ влиянию российской пропаганды? Ну, наверное, имеется в виду все же какие-то государственные СМИ, я предполагаю. Ну... На мой взгляд, речь идет не столько о сопротивлении, сколько об использовании российской пропаганды ровно в тех мерах, в которых это необходимо белорусской власти и белорусскому государственному ТВ. То есть, с одной стороны, действительно, привлекается очень большое количество российских экспертов, например, комментаторов там или российско-украинских комментаторов антимайданной направленности. Демонстрируются фрагменты российских шоу. Но это делается выборочно, это делается сугубо для донесения тех месяцев, которые необходимы. То есть очевидно, что, например, если российская пропаганда начинает вещать какие-то темы, продвигать какие-то темы, которые не слишком одобряются белорусской властью, а, например, и Соловьев, и ряд других российских медийных персон далеко не всегда высказываются комплиментарных к белорусской власти, то просто это будет проигнорировано. Поэтому сопротивление состоит в том, что просто пропаганды, says... российские неративы используются в той мере, в которой это необходимо для белорусской страны. Белорусские СМИ всегда фильтровали в том или ином объеме, в том или ином, той или иной мере российскую информацию, и сейчас эта тенденция сохранилась. Спасибо. Значит ли, так, ну вот за, про замену, значит, главного редактора «Комсомольской правды» в Беларуси. Означает ли это, что десант российских пропагандистов покидает Беларусь? И можно ли считать, что эти люди уже выполнили свою работу? Ну, десант российских пропагандистов покинул Беларусь уже давно. это совпало э, с тем, что в Беларуси отменили аккредитацию всем иностранным журналистам. И вот именно тогда уехали ну, практически все. вообще речь идет о не очень большом десанте, это там буквально э, до 10 человек, ну, может быть, 15 человек. Это в основном технические специалисты. А если же говорить не о тех, кто вахтовым методом работает, а работает постоянно в Беларусь, то они остались, но они и были до этого. Но если в качестве маркера использовать, например, публикации издания «Спутник Беларусь», то «Спутник Беларусь» в августе было изданием, которое было святее Папы Римского с точки зрения продвижения интересов Александра Лукашенко, а вот уже сейчас, сентябрь, октябрь, уже работает как обычное пророссийское издание, в котором может быть найтись и какое-то и критическое слово для Александра Лукашенко. То есть... Я не думаю, что нужно преувеличивать значение именно вот этого десанта. Это было важно как ложка к обеду, это было нужно для того, чтобы сорвать план забастовки или там само событие забастовки, и для этого были нужны технические специалисты именно тогда. Но сейчас, в принципе, идет с одной стороны симбиоз, о котором мы постоянно говорим, российских нарративов, кремлевских нарративов и тех нарративов, которые продуцирует белорусская пропагандистская система. Но для этого не обязательно вояжи или присутствие именно здесь российских журналистов. Да, я дополню, что это было даже не столько ложка к обеду, это было просто определенная демонстрация поддержки в различных областях, в различных направлениях, в том числе и в информационном. Не столько было сделано, не столько было подкорректировано, сколько вокруг этого было создано информационного шума. И информационный шум, он как раз и сыграл вот эту вот основную роль, да, он и дал видимость того, чего на самом деле, может быть, и не было. Ну да, это была функция маркера, показать, что Кремль на стороне да. Лукашенко, тем более, что до этого у нас были обмен информационными выпадами между Минском и Москвой. Мы не только обещали, так, военную поддержку, мы даем еще и информационную поддержку. И против России и Беларуси ведется общая информационная война, и мы противостоим этой информационной войне сообщат. То есть это просто демонстрация. Ну и надо заметить, что еще в июне-июле Александр Лукашенко высказывался подчас довольно критично относительно эффективности работы государственных СМИ. И для него события начала августа были их подтверждением, что гост его не дорабатывает. Соответственно, приглашение российских специалистов было сигналом, среди прочего, государственным каналам, что вы должны усилить свою работу. И вот вам, скажем так, образцы, на которые вам следует равняться, то есть более эффективного механизмы информационного воздействия. И, собственно, в каком-то плане этот урок был усвоен, поскольку в дальнейшем э, значительно активизировались все формы идеологической работы на государственных каналах и разоблачительные сюжеты и так далее. Не обязательно, что это делают российские специалисты, далеко не наоборот. Другой вопрос, что идет некое равнение, ориентация на уровень эффективности работы, которую демонстрируют российские каналы. То есть белорусское гос-ТВ хотело бы повторить это. И, например, даже если мы смотрим на СТВ, на все их различные рубрики, и колумнистов, они, очевидно, ориентируются на более радикальные, более жесткие, ранее не столь характерный для белорусского ТВ стиль вещания, скажем так, мы уже очень давно не видели на белорусском ТВ, но часто видим на российском ТВ. Да, да. Спасибо. Так, вопрос от Екатерины Пьерсон. Если синхронизация проблемы освещ... если синхронизация освещения кавида между российскими средствами массовой информации и белорусским телевидением? О, у нас было полное несовпадение во время первой волны коронавирусной инфекции. Сейчас я бы не сказал, что это синхронизация, скорее, Беларусь не стала занимать особенную позицию и стала освещать во многом похожим образом, как и в других странах, то, что происходит, связанное с COVID. Но при этом в Беларуси больше говорят о помощи России с... Вакцины, чем в России рассказывают о том, что они собираются помочь Беларуси с вакциной. Такое вот некоторое несовпадение все-таки есть. И если в Беларуси говорят о том, что нужно бороться с ковидом, то чаще всего мы видим сюжет отдельно стоящий, в котором рассказывается, что нужно носить маску, принимать определенные меры, а следующий сюжет, в котором прямо опровергается это с участием первых лиц правящего режима, которые проводят совещания, встречаются с людьми без вот этих защитных мер. Поэтому... Это выглядит несколько непоследовательно. Но нужно отметить, что Владимир Путин точно так же непоследовательно, несмотря на то, что в России очень более глубоко продвижение масочного режима, и э, чаще говорят о том, что вводят требования о том, что нужно носить еще и перчатки в транспорте и тому подобное, а он появляется на публике, проводит мероприятие публичное без маски, и это, в общем-то, обмен похожими практиками и в Беларуси, и в России. И Спасибо. российские СМИ с удовольствием используют ковидную риторику для того, чтобы подчеркнуть совместность усилий Беларуси и России, властей Беларуси и России в борьбе с ковидом. То есть это еще дополнительная возможность продемонстрировать общность интересов, общность усилий и общность направленности действий. Спасибо. Есть вопрос для Максима. Звучит так. Как отличается пропаганда на различных белорусских государственных каналах? Ну, я бы сказал, что, конечно, первое отличие, которое сразу бросается в глаза, это стиль. То есть тот агрессивный стиль, и причем да, не просто агрессивный, это своего рода, скажем, практически телеспектакты или телефилетоны, которые идут у Муковольщика, у Кустового, у Озаренка, у Юлии Артюх. То есть это определенная такая постановка, которая использует СТВ для того, чтобы в таком публицистическом стиле, агрессивном стиле атаковать своих оппонентов. И здесь, конечно, уже никакого ограничения. В риторике нет и быть не может, используются самые брутальные выражения, сравнения. Разумеется, на, например, на беларусь один этого уже меньше, хотя и там Мария Петрашка в рамках международного обозрения демонстрирует нечто подобное. Но все-таки Беларусь-1 сохраняет более классический стиль государственного ТВ. Ну и, наконец, ОНД стремится к, по крайней мере, некому подобию аналитичности, аналитичного падения аналитической подачи информации. Но если посмотреть глубже, не с точки зрения стиля, а с точки зрения содержания, то хотя содержание в целом, безусловно, очень похоже, близко, но вот как раз э, стиль, например, СТВ обуславливает и более э, радикальные или, скажем, несвойственные для того же ОНТ посылы, э, когда речь идет о таких конспирологических, геополитических объяснениях которые в эфире ОНТ, допустим, не встретишь. Но, ну, например, на СТВ будут рассказывать о духовной войне Запада, о чем-либо еще подобном, что явно не характерно, скажем, для какого-нибудь Игоря Туре или там, Юрия Гроерова. С другой стороны, уже в свою очередь на ОНТ мы можем наблюдать склонность к софистическому такому стилю, а значит и готовность... В в полемических целях принять некоторые аргументы оппонента. Ну, например, на ОНД говорит, он недавно признал, что в Беларуси абсолютная диктаторская власть Александра Лукашенко, но это было сделано для того, чтобы тут же сказать, что оппозиционные силы стремятся к обладанию именно этой властью И если действующая власть использует ее во благо, то, значит, оппозиция будет использовать во зло. Но, то есть мы видим, что границы постепенно расширяются по мере того, как политический кризис в Беларуси не получает своего разрешения, телеканалы все-таки начинают больше экспериментировать. Вот СССР сейчас уже заявила о переходе к формату авторской журналистики, приглашению блогеров. Алексей Голиков из Бреста, у него появилась своя скажем так, рубрика на, на телеканале. Поэтому я не удивлюсь, если и дальше каждый канал будет использовать, скажем, свои некие сильные стороны. То есть ОНТ будет пытаться развивать такое. элементы аналитики и даже легкого плюрализма мнений, СТВ уходить в дальнейшую апологетику строя, в том числе с посредством довольно брутальных те, те, те, театрально-постановочных форм. Ну а Беларусь-1 сохраняет такую, скажем, каноническую линию э, строгой, строгой подачи материала, при этом она довольно агрессивная. Все равно, по сути, голос за кадром того же Андрея Кривошеева или любых других авторов может э, доносить вполне агрессивные конфликтогенные же использовать те же самые термины с Белым Майданом. А вот, поэтому, если сразу после выборов в августе разница между каналами была невелика и в момент идеологического накала, в принципе, каналы очень похожи и вещают. На, в похожем даже стиле, то когда ситуация несколько нормализуется, но ну, хотя бы отчасти, канал, автономия каналов увеличивается, и каждый из них начинает развивать какую-то свою линию подачи материи. Спасибо. Э -э ну, коллеги, я напоминаю, что у нас остается где-то 10 минут, поэтому, если вы хотите задать еще какие-то вопросы нашим спикерам, то, пожалуйста, самое время. Вот. Но есть у нас еще вопросы. Вопрос Ольги про российские СМИ. Есть ли различия между государственными и независимыми телеканалами в отношении Беларуси? Есть. Самое основное отличие, которое мгновенно бросается в глаза, это использование наименования «Беларусь». Если негосударственные СМИ, прежде всего негосударственные телеканалы, просто подчеркивают вот подчеркивают Беларусь, то для государственных СМИ характерно наоборот подчеркивание именование Беларуси. Ну это так, это по мелочь. Если говорить об основных отличиях, то на самом деле они транслируют одни и те же нарративы, основные нарративы, но они делают это по-разному. Ну какие нарративы? Прежде всего, Россия — друг. Да, Россия — это страна, которая способствует разрешению кризиса. Запад, Условный Запад, объединенный Запад — это враг. Но государственные и негосударственные СМИ по-разному транслируют этот народ. Если государственные СМИ используют достаточно грубые методы манипуляции, откровенную ложь, передергивание фактов, выдергивание определенных цитат из контекста, то негосударственные СМИ, прежде всего «Дождь», делают это гораздо более тонко. Они создают определенную атмосферу, определенное впечатление и позволяют зрителю делать выводы самостоятельно. То есть используются... Манипулятивная риторика, если мы говорим, там, например, об отношениях Беларуси и России, то это часто используются такие термины, такие понятия, как братские народы, народы там, соседские, друзья, помощь, поддержка. И у зрителя создается впечатление, что вот присутствие России, оно очень... Благоприятно для сегодняшней ситуации в Беларуси. Государственные телеканалы эти выводы делают самостоятельно, делают агрессивно, присутствует невероятное количество повторов, очень часто используются контрасты, там, о, о контрастах мы да, немножко говорили, там вот Попытка власти стабилизировать ситуацию, с другой стороны, оппозиция, которая делает все возможное для того, чтобы эту ситуацию обострить. Ну и опять-таки, да, при одних и тех же основных нарративах используются разные методики, потому что каждый из каналов работает на свою аудиторию, и не обязательно эта аудитория российская. Те же самые негосударственные каналы, они работают и на аудиторию вовне, на белорусов, на украинцев, на молдаван в том числе. <сёк> Спасибо. Э -э -э вопрос от э -э Галы Скляревской из «Детектора медиа». «Освещали ли на государственном телевидении Беларуси Записи переговоров, которые выкладывал телеграм-канал э, «Нехта». Э, если да, то как? Спасибо. Ну, я бы сказал, что к, не, к телеграм-каналу «Нехта» они обращаются постоянно, но только тогда, когда им это надо. Когда речь идет о таком-то переговорах, это разрушало тот э, нарратив и тот сюжет в целом, который они выстраивали, например, вокруг гибели Романа Бондаренко. Им, э, поэтому э, какого-либо обсуждения серьезного я там не видел. Было пару отсылок, если не ошибаюсь, у, у Евгения Пустового, когда вот э, был, были слиты записи с предположительно Натальей Эйсман, то там паду, реплика, защиту, звучало, но очень, очень, скажем так, мягко, туманно, то есть чтобы зрители не пошли там искать эту запись. Поэтому, ну, по большому счету, они старались игнорировать эту тему и сильно не обсуждать ее. Спасибо. Вопрос для Павлюка. Белорусская пропаганда стала агрессивнее, топорнее или, они, или она учится на лету? Какие ниши они проспали? Ну, для такого вывода у меня пока нет данных, чтобы сказать, она стала более агрессивной или менее агрессивно. Из того, что проспали. Ну, во-первых, проспали каналы коммуникации довольно долго государственные медиа не могли прийти на youtube так чтобы восприниматься там своими и только сейчас принимаются уже такие серьезные попытки там прописаться но почувствовать себя своим на ютюбе им довольно сложно и возможно привлечение блогеров которые разделяют их взгляды лоялистов, сторонников правящего режима, им будет для этого полезным, но таких блогеров ну, не очень много на самом деле, если брать видеоблогеров. Если брать каналы коммуникации таких, как телевидение, прямую обращение к аудитории, то я, честно говоря, не знаю, кто, кроме тех, кто был вынужден, например, как Максим, смотрели до конца двух с половиной часовой новостной выпуск передач э, итогов дня, поскольку ну, это выходит за все рамки разумного. И очевидно, что э, аудитории было сложно даже до конца такого выпуска. А значит, такая работа была скорее бюрократией, э, для галочки для того, чтобы решить какие-то проблемы, может быть, с получением гонораров, а не для того, чтобы убедить кого-то в чем-то. Но при этом есть передачи, в которых убеждение было возможно. Это в первую очередь я могу отметить на телеканале ОНТ, где периодически возникает попытка дискуссии, и там иногда бывают разные точки зрения. Я не могу сказать, что действительно Диметральные точки зрения присутствует. Я не могу сказать, что там есть баланс мнений, но впечатление о том, что баланс мнений якобы существует, они могут создавать. И присутствие там одного э, человека, который отмечен маркером оппозиционности, э, легализует с одной стороны, а с другой стороны показывает э, э, легализует саму дискуссию, и с другой стороны показывает, что Собственно, никаких аргументов у представителей оппозиции нет, поскольку, смотрите, ведь большинство в студии выступает на какой-то другой позиции. И это может отчасти работать. Что же касается, в частности, газет, это достаточно значимый канал по стоимости производства, потому что нужно печатать, распространять и прочее, прочее и, естественно, есть аудитория, которая читает газеты. Но вот в газетных публикациях я, честно говоря, не вижу особенно убедительных каких-то вещей, но есть вещи, которые раздражают и, может быть, провоцируют оппонентов правящего режима, Я в первую очередь, говорю о колонке муководщика. Я не думаю, что он кого-то в, кого в чем-то убеждает, но то, что он заставляет поговорить о себе, о выдвинутых тезисах, это, да, это работа. Спасибо. Так, ну давайте, наверное, последний вопрос тогда от Дмитрия Каренко. Телеканал Дождь транслирует антизападную риторику при освещении протестов в Беларуси. Правильно ли я понял? Нет. Телеканал Дождь не транслирует антизападную риторику. По крайней мере, явно антизападной риторики в передачах, да, в эфирах не присутствует. Но телеканал Дождь пользуется... Например, методом контрастов дается информация о том, как на события в Беларуси реагирует Россия. Она реагирует активно, она пытается каким-то образом влиять. И тут же дается информация о том, как реагирует Европа, и присутствует такая манипулятивная риторика, когда мы просто не можем избежать впечатления, что Европа не реагирует никак. Она очень аккуратна, она неактивна, она неэмоциональна. И вот у зрителя возникает ощущение, что э, яркой реакции, вообще э, позитивной реакции Европы на события в Беларуси нету. Вот из интересного в «Дожде» — это, в общем-то, не только риторика «Дождя», это не только нарратив «Дождя», Последних месяца два все российские СМИ, и государственные, и негосударственные, очень активно транслируют информацию о сроках проведения транзита власти, о сроках проведения конституционной реформы. То есть они называют, некоторые называют даже конкретные даты месяца, но все сходятся на том, что это вот 2021 год, и... Это год, когда, который будет переломным, и после которого ситуация кардинально изменится. Понятно. Спасибо большое, коллеги, за то, что согласились поучаствовать. Спасибо за то, что отвечали на вопросы.